Я смирикетирован, а разндары интима кастала. Видимо, он сдох себе. Вкулиалимдак жаде виды кул малы, Uh, there are a lot of opportunities uh, to push forward our cooperation uh, to make it meaningful uh, to make it uh, practically important that's why uh, during the telephone call we have been uh, discussing some future projects uh, so that uh, the basis of our uh, cooperation would become More solid, and in this regard, we welcome your yeah. visit. We believe that with your help, with your support, and uh, with the involvement of my uh, staff, uh, which is here, we will be able uh, to reach a real progress in our relationship. <laughs> В рамках различных государственных программ были реализованы три пакета антикризисных мер. Это позволило переломить ситуацию, восстановить экономическую активность и предпринимательскую инициативу. Мы не допустили резкого роста безработицы и массовых банкротств предприятий. По итогам 8 месяцев экономика нашей страны выросла на 3%. Государство продолжит оказывать поддержку бизнесу. Учаивание свободного оружия, остается политической приоритетом моего правительства. За последние тридцать лет, эта аспирация привела Казахстан в глобальном анти-нуклеарном It has become a part of our national identity. We are ready to join with you to further strengthen international disarmament and non-proliferation. очень успешно по восходящей линии. Я uh, нахожусь на постоянном контакте с президентом Азербайджана Диханом Гударовичем Алиевым. Uh, мы постоянно uh, обмениваемся мнениями о текущей ситуации, о перспективах развития uh, взаимоотношений между нашими странами. Мы очень успешно сотрудничаем и начинаем с обретения независимости. россии имеют схожие экологические проблемы это высокий уровень загрязнения воздуха воды почвы накопление радиационных и промышленных отходов более того учитывая наше соседство многие проблемы по сути являются общими для двух государств для их решения правительствами подписано 7 соглашений в области экологии сохранения биоразнообразия совместного использования и охраны трансграничных водных объектов Соглашение планомерно реализуется, однако экологическая ситуация продолжает ухудшаться, ее решение требует активизации именно совместных усилий на международном уровне. Фабрика на скамерезамде саутбетрген Резачилынды билдиремен. Был тәуелсіздіктің 30 жылдыңында лайықты тарты болды. Мен осындай нақты жобаларды жүзіге асыруға мән беру қажеттігін айтқаны едім. Жақы асып орын соның айқын көрінісі.